Ребята, всем привет! Сегодня я поеду. Возьми меня, возьми меня. Каритоша, ты даже не знаешь, куда я собрался. Все равно возьми. Итак, ребята, я сегодня еду в лес за малиной. Ура! Меня возьмешь? Возьму, возьму, если хорошо себя будешь вести. Ягода малина, нас к себе манила. Да, кстати, тебе помочь собраться? Да, неплохо было бы, если ты мне помог. Кстати, будь добр, принеси стаканчик с балкона. Хорошо, я мигом. А, у, так, так. О, что с такой тяжелым? О, так, так, так, так. Какой тяжелый этот стаканчик. Вот, я тебе стаканчик принес. Спасибо большое тебе за помощь. Ладно, выдвигаемся в лес. Ты готов? Всегда готов. Тогда в путь. Подожди, подожди, дай к ребятам обратиться. А что ты им хочешь сказать? Ребята, подпишитесь на канал, пожалуйста. У нас еще так мало подписчиков. И лайк поставьте, пожалуйста. Хорошо? Я надеюсь, ребята тебя услышат. Поехали. Ты пристегнулся? Харитоша, обязательно. Я всегда пристегиваюсь ремнем безопасности. Молодец, а то я за тебя переживаю. Смотри аккуратно, не выпади из машины. Не переживай, не выпаду. Давай включай музычку погромче. Сейчас, подожди. Ладно, прыгай на торпедо и поехали. А в лесу много малины? Много, Харитоша, много. Много-много? И мы много соберем? Соберем, если нас такие же любители малины не опередят. А если опередят? Тогда привезем пустые стаканчики. Ну тогда подай госку меня не устраивают пустые стаканчики. Нет, Харитоша, скорость превышать я не буду, едем по знакам. Хорошо, а хочешь я тебе анекдот расскажу? Давай рассказывай. Слушай, подарили волку зайцем конструктор лего. Волк его сразу себе забрал, а потом зайцу хвастается. Прикинь? На коробке написано от двух до четырех лет, а я его всего за четыре месяца собрал. Да, интересный анекдот, смешной. И не говори, ягода-малина нас к себе манила. Харитоша, ты неплохо поешь. Да, я когда-то брал уроки вокала. Слушай, а долго ехать? Нет, не долго, уже почти приехали. Сейчас повернем и будем на месте. Ладно, выдвигаемся. Ой, какая здесь трава высокая, какие большие деревья, а где малина? Идем, идем, сейчас увидишь. О, смотри, озеро. Как думаешь, в нем рыба водится? Харитон, вот этого я не знаю, но можно как-нибудь взять удочки, попробовать порыбачить здесь. Давай как-нибудь порыбачим. Ну хорошо. Ну вот, первый куст. Чего-то ее маловато, как мне кажется, здесь уже кто-то побывал до нас, и возможно не один. И мне так кажется, уж больно мало ягоды, но будем собирать ту, что осталось. Посади меня на кустик, пожалуйста. О, о, так, так, так, оп, о, удержаться бы еще здесь не упасть, ой, малинка, малинка, ням-ням-ням. Ням-ням-ням, какая же она вкусная, просто лапки оближешь. Ягода-малина нас к себе манила, ягода-малина летом в гости звала. ням-ням-ням, ням-ням-ням, какая она вкусная, сладкая. Харитоша. Чего? Ты собираешь малину или только кушаешь? Я собираю. Собираешь только в рот? Нет, только в стаканчик. Ну, ну, я вижу, как ты только в стаканчик собираешь. Вкусная эта ягодка, не могу я в стаканчик. А покажи сколько ты собрал. Вот, смотри, уже практически полный стаканчик. О, Богошеньки, а дай я твою попробую. На тебе одну ягодку и давай собирай в стаканчик. Ммм, какая вкусная твоя малинка, я вкуснее, Да еще. Харитоша, хватит наглеть, давай собирай в стаканчик. Ладно, собираю. Так, последняя ладонь малины и стакан мой полный. А где же стакан-то? Харитон! Харитоша! Харитоша, Харитоша, собирай-собирай! Да не могу я собирать! Вот ты можешь, ты и собирай! Харитоша. Как он понять, ребята, не может, что не могу я оторваться от этой вкусняшки? Харитоша! Давай, стаканчик, Нет. давай, Харитоша! Давай-давай-давай, тащи Харито. его! Давай-давай! Вот он где, красавчик. Значит, ты сам ягоду не собираешь, так еще и мою съел. Это не я, это... Это, это лягушка съела. Харитоша, ну нехорошо обманывать. Лучше признайся, что ты ее съел. Да к тому же лягушки малину не едят. Ну ладно, ладно, я съел. Ну устал я. Ладно, Харитоша, верю тебе. Тогда подремай еще чуть-чуть, а я сам пойду собирать. Послушай, не могу я так, совесть меня мучает. Пойдем, я же хороший у тебя. Хороший, хороший, я с плохими не дружу. Пойдем. Так, вот еще одна ягодка. Так, вот еще одна, Питаем стаканчик ее. Еще одна и уходит, еще одна уходит в стаканчик. И еще одна, ух какая крупная, ух какая, наверное сладкая. Смотри, я целый стаканчик насобирал, а теперь кушать? А ты не лопнешь? Кстати, можно потом компот сварить. Не, давай лучше сырую съедим. А знаешь, Харитоша, ты у меня молодец, вот помог мне. Я хорошая тебя. Ты умница у меня. Да? Конечно. Все, поехали домой. Слушай, тебе понравилось, как мы сегодня за малиной съездили? Конечно понравилось. А поедем потом еще? Конечно поедем. Кстати, ребята, если вам нравится видео с Харитоном, Ставьте лайки, чтобы мы знали, что вам это интересно. И давайте соберем 100 лайков под этим видео, и я сниму следующее. Хорошо? Да, да, ребята, ставьте лайки. Мы тогда будем знать, что вам это нравится. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик. До скорых встреч. Пока. Пока, ребята.